А, ладно. Так, эй, Зои, ты приехала? Привет. Водим, покажу твое место жительства. Это дом Олега. Там у него автоответчик, но ты не обращай внимания, если он будет говорить что-то. Вот тут мы спускаемся. Включи-то автоответчик, комнаты. Запуск. Кто зайдет в комнату, расстрел. Не обращай внимания, он только на деле умный. Кто зайдет в комнату, расстрел. Проходи. Ты Где? Кто зайдет в комнату, расстрел. Ты тупица, Зои. Смотри вот его ку. Ната. через три минуты. Вот живи здесь самоуничтожение через три минуты смотри дома Олега прекрасно самоуничтожение через три минуты унич... надо разбить автоответчик сейчас я пойду его отключу электричество автоответчик запускает секретный режим инвиза автоответчик пошел на хрен отключили Ахрен... его Всё. нет автоответчика больше Хорошо. Запуск второго автоответчика. Запуск иди нафиг автоответчик или я отключить электричество и ты никогда не открыть Запуск свой рот и ты никогда не открыть свой паршивый рот. Все он заткнулся и вот это ты тут живешь все такое. Диалоги, это тет да утра вот за жили были. утра да, вот были. Так, все молчи. Тут и, тут, и да. Ты где? А у тебя в комнате? А, здесь и да. Алло, Триан, говорю, угу. по телефону. Да. Что я тебя слышу? Тут вот мои автоответчики сказали: то, что ты мне в комнату человека подселяешь. Да, зои. Это наглешь она милая, не накакает. Вот пускай живет она в комнате твоего... Пусть она спит в твоей Марка. комнате. Марка. На твоей кровати. Читай Читает Марка. твои книжки. В комнату Марка. Лазит в твоих вещах. В комнату Марка. Я пошла... Да нет, все. Конец связи. Сейчас попробую его взломать. А, да, взломай, я а, взломай его код. Я, приеду, я нет. расскажу. Нет, Вдруг у него там секретная какая-то. Ты что делаешь? Не ломай сундук. Он запретный. А может Дай мы его сломаем и все? А? Ничего. Э, я отверто сказал, если, если она хоть у меня блок оттуда пропадет, какой-то маленький сундучок я тебя расстреляю. Ничего не ломай. Коробочку волшебную себе заберу. Ничего не. У него там сундук скрытный. Да тихо. меня. Я там пойду там на. Ага. Либо да. можешь жить в комнате вот тут, смотри. Эй, тупица. Тупица. Пойдем. Либо ты можешь жить Ты издеваешься. Ты не узнаешь пароль. Я сам его не помню. Ты не узнаешь пароль, я сам. Пойдем. Сори, либо ты можешь жить вот в этой комнате. Пространство маленькое. Отдай. Я лучше у Олега там в комнате. Да, вот у Олега лучше. Лучше у Олега. Сейчас если я тараканы будут по лифту прыгать. Опять... Тара... Что? Мне опять мой автоответчик говорит. У меня прослушка. Автоответчик сломал. Я сломал автоответчик. Но... Дома, я слышу. Сейчас я прослушку сломаю. Ты не знаешь, где я по всему дому. Так Даже я сейчас, а я щас запикаю. Шум и а. подавля... создам, и все. Все, живи там. Можешь ему там убраться, убраться у него в комнате, переставить вещи, подстроить а под, под себя. А? Да. Только не ломай его сундук тайный. А то он тебе башкан точно отрежет. Ответ. запасной автоответчик. За... Так что это за па Это Пор... за, что за Алкоголичка. смех? Я, ди... я спорки, Смех идиотки. Алкалич. ты пялишься, не, не пялишься? Моя тайная комната. Спасибо. Тебе оттуда вылетело быстро. М -м, как Тут надо да. на YouTube, да, Нет. Тут надо тебя свалить отсюда. Спасибо. Тут ничего Спасибо. нет. И лазить Спасибо. здесь не надо. я возьму средство самообороны и настучу по голове. Валя отсюда. Что ты делаешь, тупица? Чистка Пусть... вали отсюда. Бей его, Не <связь> меня там, да, без боя. Уходи, сказал. Ай, как ты... Если ты с ней вытяжешь, кипяток оболью. Давай. о о тупая как пробка. Даже бензин умнее. Бай. Ну вниз, прыгнет. Солярка Теперь сбоку тут надо обходить. Сбоку сбоку разбежись, разбежись, разбегись. Мы тупые. Там злодеи, мы тут фигню сражаемся. А вы его победили? Пегас, ты где? Пегас, ты где? помогай. Ой, я Давай своим копытом. Попать в него своим копытом. Немного уже осталось. Легбак, вернее, отдыхает. <связь> <На здесь> <связь> думала, <связь> да, <связь> конечно, я отдыхаю. <связь> зую я работу. Крась, несмотря на милое личко, он алк алкоголичка. Тупица. Тупица. Тупи... Тупица. Я а. же придумала песню. Миссия миловичка, миссия миловичка". Он, не смотри на меня личка, не смотри на меня личка, не смотри на Ай! Бай! Бай-бай! Тупица, тупица! Всё, без талисмана обойдешься. Нет, я пошатил! Лазишь. Лазишь, куда тебя не просят, все, Албебек. Это сенсор, или это какая-то фигня? Тупица. Идиот какой-то. Видно, мистер Бак сегодня пил. Он регенерируется, нам надо очень быстро его победить. А, это... потому что он сам регенерируется, да? Это же ящер. Для тупых, а кто он, не видит, он не он слышит. Не ну, и... тупой, Ах. как пробка. Даже резина умнее. А ты нет. Ну, ты не умнее и меня, так что нет. Что-то, все, без талисмана точно. А, но Пойду, но отдам я... другу. Зои, привет. Нет. Мне поговорить я с тобой. Сам... Зои, просто, просто забей. Ничего, выйди наверх. Быстро. Давай мне мешать. Наверх. Увижу, что подсматриваешь по башке дам. Мастер. Мастер. Мастер. Зо... Где <свят> ты инвалидка? Я сегодня влечен, Зои! Я влечен, нету. Пошли. <свят> Зои, как там тебя-то там? Вот тебе талисман. <свят> Во благо, благо, тага. <свят> Где вы? Где этот? Работай. <свят> <т> <свят> Где Арьящер? Мы на эльфийской башне На какой башне? Эльфийская Ладно, хорошо Мы... Эльфийская, эльфийская. Вы вообще больные <с люди Что за эльфийская Я знаю только о эльфии Сегодня суперката у нас нет, поэтому Это хорошо, это Заменим. Это... И... Подходите к, и... к эльфы, Эльфе маш, маиш маиш. Эй, филе ты... ты... А яблок нет. Ты... Я... Где этот балбес? Я утрима Миссури. Миссури, Я... боже мой. Что это на название Миссури? Мешайте, люди. сможешь Можешь цветопытом пальцем? Миссури. Пойдём, отойдём, Миссури. Слышь ты, пойду, дайдзю. Ну ладно, хорошо, все пока. нет нет нет нет Ты уже два раза лишился, поэтому не советую тебе. На, тупица. Быстрее, нам надо приступаться и быстрее к эльфовой. эльфивой шмыльфивой Без разницы, какой башни. Нам, пуфик. А мы тема, где он? У него Точно? Точно. А из, из него перо вылетело? А. -а. Нет. А, я... Вот он стоит. Вы издеваетесь? А вот... Ой, его... он, <соцентричный> он... <соцентричный> он вот он. Он телепортировался. А, вот он в этот раз он не зарегинился. Зарегинился. А она... Да ладно, не и Да ладно, я все решу. Мистер Бак всегда спешит на помощь. Ага, Мистер это... Бак всегда бежит на помощь. Ага, ага. Ага. Ты... Ага, да, я щас такой тебе устрою катаклизм. Отвы... <св> По мозгам. Нет, нет. нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Ага, супер шанс. Не Су не Супер шанс. Су ага. Супер. Ага. Супер. Шанс. Мы жжём скотину. О. Дарим на костре. Я не вижу перо. Перо да, вырыт? Да. Нет, у него не возродился. Ну, пират уже нет. Ну, ладно, странно. Ты тупой? Чудесный мистер Бак. Получилось. Я... Яблоки дайте. На яблоки. Съем. Вы сейчас не поможете. А, си, не Проблем, сейчас попаду. Ладно. Ничего сложно? Привет. Привет. Привет. Я сейчас сдохну, ты чё? Ладно, всё, давай это... Пойдём, нам отойти надо. Я, пошла, я посмотрю! Я за собой посмотри! Давай. Я Карапасиха! Иди сюда! Уйдите, я не имею право! Ну-ка, долбани ее средствами взаимозащиты! Ах ты! Давай, прыгай туда! ты. Как тебя зовут? Карапасиха! Карапасиха! Кропосиха пошли. Черт, нет, тоже так могу бить. И задерживаешь мое время. Я не в небе. я. И ладно, все, иди куда. Ты что не уйдешь, а тебя мокрое место не останется. Сейчас снимай, не нуришь. Я хочу посмотреть. Как мне выбраться? Что за дебилизм? Теперь за какой-то тупицы висперии не выбил. Так, Видим, я иду к тебе. Карапаси. Так, долбани. аж аш, аж её, прям кипяточком. Так, ты где? Может, ты уберешь свой щит? Нет? Неужели? Давай. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Сейчас эта дура придет. Всё. Вот так. так, если кто, выйдет, значит, что, Извини, а, кто... Это ради безопасности <соцентричных> твоей личности. Ждем. Ждем. Так, меня. Так, кто-то выйдет, тот и е. Сейчас моя кинопас идет. Да, но... пусть выйдет. Но там никого но уже надо нет. Я не могу. Избью его. Убей но... не знак у Где же. Супер кот. А Куда? Я... Где же супер кот? Блин. Ой, я не вас. Я не вижу, где он. Я здесь живу, а я, блин, да. Где же Супер Кот? Сейчас если я... он я... не прибудет. Его я... кипяточка. А я... Где же а это творят? Я тебя люблю, я возле дома агрессив последний раз не с собаками чтобы узнать его личность не mm нужна -hmm. я не глухой ты, совсем, не, не я. ты тупой суперкот кому я, кому это талисманы он не видит то что я сзади него где ты тебя нету я Иди. Видите, Просто иди прямо. Алло, Адриан, Адриан, ад ад ад Алло, ад Алло. Ад Адриан, мне я... доступа, пожалуйста, не звоните ему больше. У тебя дома есть мой, кому есть. я доверяю талисману? Боже Просто ты мой. Быстрей! У меня жало сегодня. Не трансформируюсь. Не входить. Выйдет. Ух, я забыл то, что у меня двойная трансформация. Давай, гони сюда талисман уже. Может не здесь? Давай я сказал комнате. быстро. Давай в этой комнате. Ты издеваешься? Давай. Я не издеваюсь, правда. Иди в эту комнату, давай. Ждем. Быстрее байка, Быстрей. Неужели? Неужели? Что это такое? какой-то. О, привет, дорогая женщина, давай поиграем. Ладно. Я этого не слышал. Ты серьезно безпири? А Тупая как пробка. Да, вы выпий меня. меня, наверное. Я могу просто идти. Ты че? А да. я могу Ты тебя нет. просто убить. Нет. Я не хочу тебя лещуть. Ты лещушься своих органов. Я их программа. До свидания. Человек, пожалуйста, изготовь на Неужели это тупицу ну, да, уже? Я... Желка май, изготовьтесь из на смет? Я люблю мед. А так, ну, можно помочь? Я могу выбраться. Уйдите, просто а вот. Я Дженни, Дженни Джона Джонс. Помогите, помогите, помогите. Помогите. А ты Так, так, так. Помогите. Ты где, балбесина? А такая, ой, что это такое? Ой. А, блин, а хомоха. Давайте, сидяни. А пробка. в дверях? На, о, ой, опять. Да ее Каких она в дверях? Она тупая, что ли? Ладно. Тупее еще не видел людей. Да ладно, не кипишой, да ладно, я вс решу. Так, Пш. надо выкинуть в помойку. Так. так, так, так, так, закроем это. Нашла, неужели нашла выход? все. Чё ты пытаешься взломать-то, офигел? Ладно. Все, Все. Иди в комнату, я буду уже ложиться спать. Ну, ложиться спать. Да. А ты кого-нибудь <свёртый> захочешь? Я... Все, я спать. Пока.